Харьков! Сегодня очень благоприятный день. Какой? Прежде всего, Омгара. Сегодня ей 12 лет. Помгари исполнилось 12 лет. Это мальчик, который подходил ко мне, ему 12 лет. Его зовут Омкара. Он сказал, что сегодня, что у него день рождения, я ему цветочную гирлянду подарил. Это одно благоприятное событие этого дня, а другое причина, по которой сегодня благоприятный день. Какой-то фестиваль. В Китае, у них, знаете, есть Китайский Новый Год, и Китайский Новый Год, они празднуют Пятнадцатый день нового года сегодня, вот по китайскому календарю. Месяцы разделены на две части по 15 дней. Две недели нового года китайского прошло. И традиционно. В этот день, завтра, люди вернутся на работу. Они в поля возвращаются, будут поход землю, потому что земля, зима кончилась, весна начинается, и они возвращаются к работе. Каникулы закончились. Люди, те, кто работают на заводах, они идут в отпуск, две недели дома проводят, а потом возвращаются в компании, где они работали. Это подобно фестивалю, праздник. TE означает фестиваль. То фестиваль. Все, кончились каникулы, возвращаемся обратно на работу. Две недели каникулов, отпусков закончилось, и теперь всем пора на работу. Это еще одно благоприятное событие этого дня. И третья причина. Сегодня день явления очень замечательного преданного в линии Гауди Вайшнава. Его зовут Наратам Дастапур. Мы немножко поговорим о Наратамадастакуре. Наратамадастакур. У него не было возможности увидеть Господа Читания. Он явился после того, как Господ Читание ушел. Но Господ Читания, он знал, что в будущем... Появится великий преданный, которого будет звать Наротам. И каспичитания он хотел оставить свои благословения для этого преданного. Господь считает, на он омылся в реке Падма. Падма. Кстати, ганга, она на много рукавов разбивается в Бенгале. В Бенгале. И часть ганги течет в Бангладеш. В Бангладеш. Река Ганга называется Падма. Во времена господина Махапрабху не было разделения между Западной Бенгалией и Бангладеш. Это было просто Бенгалия. И эта часть ганги там она называлась падма госпочитание он оставил там свою прему в реке падма Он сказал что в будущем народом придет и он намоется здесь и он получит эту прему так случилось, что Наратам родился не в семье браманов, но он родился в королевской семье Кшатриф. Но с самого детства он очень был привлечен к Гаудия Вашнавам и к миссии читания Махапрабху. Наратам Дас, когда он стал маленьким мальчиком, они отправили его во Вриндаван, чтобы он там учился в школе. Потом то, как люди некоторые отправляют детей в Майор или во Вриндаван, чтобы дети получили образование в Гуркуле. Наратама приехал во Вриндаван и он попал в школу Чивакосвами. Джива Госвами по племянникам Рупы и Санатаны Госвами. Рупа и санатана они были его дедьями. Они были старше, чем Джива, Джива Госвами. Отец Джевагасами. Его имя звали Анупам. Он оставил тело э, в раннем возрасте. Рупа Санатана, они отправились и предались Господу Чайтани. Господь Чайтани отправил их во Вриндаван. Джива Госвами позже пришел во Вриндаван, чтобы быть там вместе со своими дедьями. И вами он пока был ребенком, он рос с матерью, но потом он вырос и захотел примкнуть к своим детям, поэтому пришел во Вриндаван. И одна вещь, которую он сделал, прежде чем прийти во Вриндаван, он пришел сюда, в Майпур. И он пошел на Парикраму, чтобы посетить все места, все места Господа Чайтани. После того, как Джива Госвами был здесь, в Майяпуре, он отправился в Бинарис, там он изучал санскрит. Затем он пришел во Вриндаван. Руба и сына, они были старше, и после того как они оставили этот мир, Джива Гасвами стал главным из всех Гасвами Вриндаваном. Дживагасвами, so, did... so, like он купил a землю, где происходило Расалила Кришны, и yeah. он сохранил это место как святое место. And then he also он также открыл школу, потому что он понимал, что необходимо образовывать людей в учении Господа Чейдани. И новости распространились разные гауди-вашнавы, они стали отправлять своих детей во Вриндаван, чтобы те получали должное образование. И три самых известных ученика, которые потом стали очень известными проповедниками из этой школы, они вместе учились они были самыми выдающимися студентами этой школы и so, и so ему дали титул, и Наратам стал Наратам Дастакуром. Шри Нивас Ачарья. Шьямананда Пандит. Ачарья. Шри Нивас Ачарья. Наратам был убит в мечах. И во сне Господ Читанья сказал Наратаму, что ты должен получить посвящение. Господь Читания также во сне сказал ему, ты должен получить посвящение у с Госвами тамдас отправился к Лаконаду гасами припал к его стопам, вознес молитвы и сказал: Я пришел, чтобы получить посвящение у тебя. Но Локанат сказал: Ну извини, я учеников не принимаю с Госвами был одним из первых Госвами, которые приехали во Вриндаван. Он пришел вместе с Бугарбой Госвами. Господ Читания направил Наратама сказал, ты должен пойти к Локанатхе Госвами и получить у него посвящение. Но знаете, когда подходит вопрос к посвящению, гуру, он не обязан давать посвящение. И локана сказал, да я вообще учеников не принимаю. У меня вообще учеников нет. И не, не собираюсь тебя принимать. И Наратам подумал, что же мне делать? Проблема. Господь Четанья снова во сне к нему пришел и сказал, «Ты должен от Лаканадхи получить посвящение, от другого никого не можешь. Только Лаканат должен быть твоим гуру». И он пришел опять, и он взмолился Лаканатхи и стал плакать. А Лакан сказал, нет, не собираюсь давать тебе посвящение. Наратам не знал, что делать. «Что же мне делать?» думал Наратам. Господь Таня приказал мне, я должен получить посвящение у него. это время Локанат жил очень удаленном месте во Вриндаване. У него было свое собственное место, свой собственный кутер. Он жил один. Кстати, это было как в джунгли во Вриндаване. Вридан был совсем таким, как сегодня, там, где машины и тук-туки. То-то, о-то. В общем, ничего этого раньше не было. Так что 当时, и Нардам решил, что он, will, он будет делать. Он, он найдет возможность заниматься служением Лаханатхугасами. Но Лаханат, он не хотел so. принимать никакого личного служения. И Наратан подумал, спрячусь ка я, подожду, пока Локанат не уйдет, потому что Лаканат он ходил посещал другие госвами, он хотел получать Даршан божеств. Наратам ждал, пока лаканат не уйдет, а затем он начинал вычищать все место, где жил лаканат. Затем он... он нашел место, где тот справлял нужду. И он также это место yeah. вычистил. И это продолжалось некоторое time, время, но через некоторое время Лаканат понял, кто-то приходит в мое место. Он стал понимать, что кто-то вещи around, двигает чистит тут sí, все. Когда sí, sí, sí, sí. Локанат придумал план, он притворится, что он уходит, но спрячется и подождет. И он, как он тогда сделал, он увидел, что Нара там пришел и начал все вычищать сказал "Ну, что ты делаешь, почему ты приходишь сюда и делаешь, это кто тебе сказал это делать? Но Нуратам припалкивался стопом и сказал... Господь не сказал мне, что я должен принять Тебя как своего Гуру. И когда Локанад увидел, как Наратам решителен, Локанад сказал, «Ну хорошо, воспевая сначала святое имя какое-то время, и потом... Поговорим об инициации. <звучит> <звучит> Нартам какое-то время воспевал имя через некоторое время Лаканат <звучит> он ждал благоприятного дня, и благоприятный день он дал ему посвящение. Но Локанат сказал, «Ты будешь единственным учеником, я никаких других учеников больше не приму». И у было всего был всего один ученик. Но Наратам, после того, как он получил посвящение и вернулся ну, в свои родные места, которым являлась Бенгалия, он начал проповедовать. На самом деле Джива Госвами отправил трех основных преданных Наратама, Шемананду и Шириниваса. Он отправил их вместе в Бенгалию, чтобы те проповедовали. Они были изначальными распространителями книг группы Санкиртаны. Джива Гасвами дал этим преданным все книги, написанные Гасвами, чтобы те привезли их в Бенгалию. Джива Госвами знал, что поскольку Госпочитание ушел из этого мира, многие преданные, старшие преданные, все они оставляют этот мир, преданные теряют веру. Им нужно слушать Госвами, им нужно читать книги. Подобно тому, как, когда Шрила Праупада был с нами, мы все были очень счастливы, были защищены, Праупада с нами, мы могли бросить вызов любому, победить, потому что здесь Праупада, Праупада знает все. Но после того, как Пропада покинул этот мир, мы почувствовали себя беспомощными, мы потеряли нашего Гуру, потеряли нашего Основателя, мы в беспомощном положении. Все мы сироты Мы стали сиротами У нас нет отца больше Но затем мы начали осознавать Что нам необходимо принять прибежище у книг Шрила Прабхупады И мы начали изучать больше и более тщательно книги ширила Прабхупады. И чем больше мы изучали книги Правопады и читали эти книги, тем больше мы чувствовали связь со Шрила Прабхупадой организовал а, телегу, запряженную буйволами с, а, с огр огромную телегу, и они заполнили ее книгами. Также с ними шли три, трое преданных. На самом деле, эти три преданных, они, эти трое, они были очень искусны, искусными музыкантами. И также они были искусны в классической музыке. Не только играли на инструментах, но также они пели. Они очень хорошо подготовились к проповеди. Как-то преданные три семейные пары, которые приехали из Америки в Англию, в Лондон. Пропада лично помогал им и обучал их, как проводить киртаны. Когда они приехали в Англию, они смогли очень профессионально представить киртан. Макунда, Макунда Госвами. Он был пианистом, прежде, чем стал преданным. Он также научился играть на мриданге. Про лично давал ему наставления, обучал его игре на мриданге. Позже, когда он приехал в Сан-Франциско, он нашел а, а, учителя, индуса, который научил выиграть на Мританге. Потом была Ямуна Матаджи, она, она была вокалисткой в какой-то группе до того, как присоединилась. Таким образом, они были хорошо подготовлены к киртану, наратам и ширине Они также были музыкантами. Очень великими талантами. И они везли это богатство в форме книг, написанных Госвами. Но так случилось, что когда они пришли в одно место, Бихар или Джерри Кант ночью все книги были украдены. А местный царь этого региона он услышал своего ну, священнослужителя. эти люди будут проходить твое царство, и они несут с собой величайшее богатство. И царь услышал, о, величайшее богатство, через мое царство будет проезжать. И он отправил своих людей ночью, эти пришли и украли эти ящики, они не знали, что в них находятся книги. Утром трое проснулись, и они просто в шоке были. О боже, книги пропали. Те книги пропали? Не было тогда никаких издательств. -э. Все писалось и переписывалось от руки. Захотели копию Шримат Бхагавата, но много времени занимало, чтобы переписать весь Шримат Бхагавата. Сколько там тысяч шлок Шримат Бхагавата? 18 тысяч. В рамайне сколько шлок? Сколько там стихов в рамайне? Двадцать четыре тысячи да. Двадцать четыре слога в гаитри в альмике, который написал рамайну. В каждый ск. Через каждую тысячу стихов он начинал со следующего с, с, звука гай мантры. А в Махабарате <соспорядок> там более ста тысяч стихов. Большинство людей, когда они переводят Махабарату, они переводят лишь какие-то короткие фрагменты. Так иначе, книги Госвами украли, и преданные они были беспомощны, они знали, что случилось. Эти три преданные, они разделились, и вас, он, он остался там, чтобы найти книги. Он организовал все, чтобы найти их. Но Наратам и Шеманда, они отправились проповедовать в разные места чем отправился uh, в сторону Арисы она там отправился в сторону Бангладеш Нартан также писал песни. Он мог писать очень красивые песни на очень простом языке. И по песне, хотя этот язык был прост, значение этих стихов очень глубоко. Каждое утро в храме Панчататвы мы воспеваем одну из его песен. Это одна из песен. о народ вам даст это Шикришна, Кура, Моры. Вы можете посмотреть в песеннике. Первая часть этой книги — это книги Бактивинода Тхакура, и вторая часть — это песни Наратома Тхакура. Народ Тхакура написал много-много прекрасных песен, все они, о Господи, Чайтаньи. Рады Кришне. Все написано на очень простом языке, чтобы деревенские люди, бенгальцы могли понимать. Наратам также организовал первую Гауру Пурнима, фестиваль Гаура Пурнима. Как называлось место? Китури. Китури. Китури. Место называлось Китури. Наратам его место, назвалось Китури. Там он организовал первый фестиваль Гурапарами. Люди пришли со всей Индии. Великие мудрецы, преданные, бандиты, браманы, все пришли. Все пришли пешком в Китури, чтобы принять участие в этом большом празднике. И во время фестиваля, иногда, народ там он вел киртаны. У него был свой особенный стиль ведения Киртана. И когда он воспевал преданные, они все могли чувствовать явление Чайтани Махапрабху и присутствие Господа Чайтани Махапрабху и Господа Нитянанды. Они могли на самом деле чувствовать что господь Чайтанин и Нтянанда лично присутствовали во время этого фестиваля. И как мы сказали, Наратан был единственным учеником с Госвами. Но Наратан, у него было множество, множество учеников. Он был величайшим проповедником, он был очень смиренным, очень ученым. И он вел замечательные киртаны. У него было много учеников, но он не был браманом. Обычно в ведической культуре гуру должен быть из семьи браманов. Но Наратам, он не был из семьи браманов. И он инициировал людей, которые были браманами. Даже людей из высоких, высокой касты браманов он давал им посвящение. Эти новости распространились, что этот человек нарадам, он дает посвящение Браману, сам он не Браман. Потому что они принимали все по рождению. Они говорили, что ты должен быть Браманом по рождению, только тогда ты можешь быть Гуру. Но, но. Нартам Дастакуру он был из Микшатри, но давал посвящение тем людям, которые были браманами. Некоторые люди, которые завидовали Наратаму и противостояли ему, они отправились к царю, и они стали жаловаться этому правителю, что это плохо, это против шастер, этот человек, его нужно арестовать нельзя разрешать давать посвящение людям вот таким образом. И так случилось, что царь его убедили, что он делает что-то неправильное, и он организовал группу людей, большую делегацию, чтобы они отправились в Китури, встретились с Наратамом, и чтобы они поговорили с ним и сказали, чтобы он остановил все это и арестовать его и ученики Наратама они услышали что случилось и они подумали о нам нужно защитить нашего Гуру Махараджа они составляли план. Они замаскировались, одели на себя одежды обычных торговцев на рынке. На рынке у них есть эти торговцы и там в общем были преданные, которые были учениками Наратамы. И один из учеников Наратама, переодетый торговцем, он продавал пан листья пана. А другой преданный он продавал глиняные чашечки, потому что, чтобы пить воду, они использовали глиняные чашечки. 因为人们要喝水都得用自己不得要喝 so и группа шла с царем. Все они собирались в Китури, чтобы поймать Наратама. И они стали проходить через этот рынок, где эти замаскированные преданные сидели. И они захотели купить эти чашечки, чтобы попить воды, хотели пан купить, они отправились к торговцам и стали разговаривать с ними. Но когда торговцы отвечали, они отвечали им на санскрите. Все эти браманы, бандиты, которые пришли с царем, которые хотели видеть Нарадама, они были потрясены. О, эти люди, они просто торговцы, на рынке торгуют. Они могут на санскрите говорить. Как это вообще возможно? Вы работаете здесь на рынке, продаете эти вещи, и вы так хорошо на санскрите говорите. Они а сказали, да? Мы ученики народа Мадаса. Я они подумали, вау, даже такие люди могут говорить на саскрите, а Наратамут вообще, наверное, великий пандит. Те браманы жаловались, что этот там, он дают посвящение людям. Они говорят, он к шатри, он на самом деле не образованный. Но если даже эти ученики, которые просто торговцы на рынке, если они могут говорить на таком хорошем санскрите, то учитель, он великая душа. Они подумали, не хотим тратить время и беспокоить великого преданного. Они развернулись и пошли к царю, сказали, не будем трогать Наратама, пусть сделает, что хочет. Наратам он инициировал тысячи учеников. Его очень сильно любили все преданные. Он написал так много замечательных песен, которые мы до сих пор поем. И он провел также еще одну интересную лилу, оставляя этот мир. Он жил на берегу реки Падмы или реки Ганги. Каждый день он ходил, принимал домование. Не то что как ленивые люди, такие как мы. Мы в душ ходим. Каждый день люди ходили, омывались в Ганге. И однажды Нартам пошел омыться в Ганге вместе со своими спутниками. Он уже был старше, был в возрасте. И некоторые ученки, когда он заходил в воду, они поливали на него воду. И когда они стали поливать на него воду, его тело стало превращаться в молоко. Там есть место на берегу Ганги. Вы можете поехать туда. Не так далеко от Майпура. Может быть, два часа езды. Вы можете увидеть место там. Есть вывеска. Называется Дуд Самадхи. Дуд это молоко. Когда Наратамда Стакур вошел в Самадхи, все его тело превратилось в молоко. Хотите больше доказать, что он великий преданный? Мы даже представить себе не можем, как он был великая личность, оставил тело таким образом. Мы можем понять, что он был великой, великой личностью. Сегодня день его явления. Все мы поментуем о нем сегодня. Мы попросим кого-нибудь спеть этот баджан, Шри Кришна Чайтанья до Моры. Знаете, это, Пашан? Mm -hmm. Кто знает, как спеть, сыграть? You're going to play harmonium as well. You're going to play harmonium as well. 大家可以自己网路找好唱彩黩泽全部南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南 the The nature, the Changas, так, из этой песни мы можем понять кое-что о природе и замечательных качествах народа Тамадасатхакура. Он просит Господа Чайтанию Махапрабху, ты пришел освободить падшие души. Он говорит, «Я очень падший, пожалуйста, освободи меня». Наратам также является великим преданным. И он думает о себе, что он очень падший. И он молит Господа Чайтанья, «Я самый падший из всех падших, пожалуйста, освободи меня сначала». И он обращается с молитвами к Господу Нитянанда. Ты полон блаженства, ты полон радости. Но я такой печальный, пожалуйста, будь милостив ко мне. И в некоторых молитвах он обращается к Адвайта Ачарье. Ты очень дорог в Чайтане и Нитянанде. И если ты будешь милостив ко мне, то я смогу получить благословение Гаура Таи. Помня о спутниках и последователях Господа Читания. Сваруб Дамадар был его секретарем, секретарем Господа Читания. И также Рахунат и Джива Джива Госвами был учителем в школе во Вриндаване, где он учился. Рагунатх также был во Вриндаване долгое время. И он просит всех этих людей, пожалуйста, по вашей доброте, благословите меня. И наконец, И, наконец Дайя Кору Шри Рагу Шри а Шринивас был его другом, а когда он ушел в школу во Вриндаване, позднее они пришли туда вдвоем и был с Йевагосвами, Шринивас с Народтамом и Шьяманадой. И он также молит. Рамачандра ⁇ это Рамачандра Он был другом народа Тамадасатхакура. Исид Абхупада объясняет в комментариях к этой песне, смысл этой песни в том, чтобы оценить общение с преданными. So То есть мы каждый день поем эту песню, и мы должны понимать, почему мы ее поем. Но народом напоминает нам о важности общения с преданными. Это одна песня, один из примеров глубокого смысла, который народ там вкладывал во все свои песни, которые нам оставили. Ну, конечно, мы не говорим на бенгале, мы не знаем этот язык, мы не знакомы с бенгальским языком. Но Сила Папупада говорил нам, вы обязательно должны знать значение, смысл песни. Если вы не знаете ее смысла, то вы не получите никакого блага от, от этой песни. Таким образом, Сила Папупада лично наставлял нас. Когда мы пели эти песни, то он объяснял также и их смысл. Итак, народ там также проводил киртаны. Иногда он сидел в медитации, войдя в транс. И он таким образом входил в игры Радки и Кришны. Он был таким великим преданным и проводил свои дни вот таким образом. сегодня мы вспоминаем день когда когда народом даст явился в этот мир и мы молимся мы пытаемся понять его замечательные молитвы 非常感谢马哈拉吉给我们带来非常精彩的讲课 然后让我们能够记忆起Narutama Dastaku的荣耀 然后我们再次以Haiyubo来感谢马哈拉吉 然后呢因为马哈拉吉是第一次来到我们的家所以呢我们有准备一份小小的礼物给了马哈拉吉然后呢在这期间呢还有一个好消息是 是从Jai Patakasam Guru 马哈拉吉他 Сейчас мы покажем запись, cabi с вами. Yeah, we, we have, we have, uh, uh, uh, we have Nisha, a food for everyone Nishihapapita <laughs> <laughs> <laughs> 然后我们待会也给线上的家人们准备了礼物 有Nishihapapita 线下的线下的我们准备了线上的饺子跟汤圆 <laughs> <laughs> <laughs> OK Haiibo Haiibo, His Hordes Baktiwiknana Sihama Gijai 所以现在呢我们有请 Janaka 发布播放圣作家 Bataka Sambi Gormaha 给到大家的祝福然后给祝福之后呢我们还有惊喜的切蛋糕因为今天是 Narutama Dasaku的选献日 и это так, я 不需要等 Maharaj 的视频播完，我这边会翻译，你可以重新播。 Away, on me. now I'm done. Thank you. 哈利Krishna 所以宣作家帕塔克上面 Gurumaha 对大家说今天呢是中国的元宵节所以我想向所有的 KashaDash 获献者寄以最好的问候和祝福 Krishnamati Astu Krishnamati Ruhu Krishnamati Ruhu 今天是非常吉祥的节日 Naratama Dastaku 的显现日所以呢我祈祷大家都能成为 Naratama Naratama的意思是 人类中最好的人 Haliva 然后呢我们也同时非常感谢 Tanja Shikha跑步在鼓励着和启发着 所有的Kashades的奉献着 同时呢我们听说圣座Giridari Maharaj 他非常的健康欠佳所以呢我们也向祖宁向祈祷 所以待会儿呢我们切完蛋糕之后我们也会唱临虾祈祷文祈祷吉日大印马哈拉姐和所有在中国传播的马哈拉姐 还有GBC领导文 以及在全世界传播的奉献者们以及所有的中国奉献者祈祷你们灵性进步身体健康然后祝所有的灵性老师们能够传播顺利 哈利Krishna 所以我们现在请马哈拉吉来给我们一起切蛋糕大家都知道在前一个多星期之久 马哈拉吉的Veyasaphoja 刚刚过去但是我们很遗憾的是没有得到机会跟马哈拉吉一起庆祝所以今天我们可以一起然后跟马哈拉吉祝然后我们可以一起唱 哈利Krishna Mahamandara 然后切蛋糕 哈利Krishna 哈利Krishna KrishnaKrishna 哈利哈利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 Krishma Tari Hari Hari Lama Hari Lama Rama Lama Tari Hari Krishma Tari Hari 阿里佛非常感谢您在外给我们吃了这么美丽的蛋糕那么现在呢我们请尊敬的潘恰加尼亚法部来领唱《尼西河导人》 сейчас все получат на росимха 然后还有给大家的新年的弹力然后你们可以学习加第一本 Não, uh -huh. Свами Шрила Пропадки, исконь помдержачария Шрила Пропадки, нечеллила првиша Онвишнупад, Шрила Нам шри васа ди шри шри радха крісна гопа Chamkundradakun Girigovardhani, Vrindavan Mahapadam ki, Gangamayi yeah. Munmayi ki, Joshi yeah. yeah. Maharani Bhakti Devi ki, yeah. Hari Nam Sankirtan ki, yeah. Narayana Sthala Koli, yeah. All glories asambu devotees, All glories asambu devotees, All glories asambu devotees, All glories Sri Guru Sri Gauranga. Вау, да, <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> It's all over there You can see there. <laughs> Now <can> Online, you can see everyone Pont首 c Moscow They will see Hollywood Online You can show this camera You can show this camera OK 你們叫Halchen嗎 Halchen Halchen Halchen 你們可以打招呼啊 OK Hollywood <哈利波>。OK Hollywood <笑> okay, 大家可以打開你們集體打開麥 然後我們準備去荣耀Pasada 你們講那個跑步你們可以繼續你們的活動 Hollywood Hollywood Hollywood Okay, 所以, 所以现在我们互相的顶拜如果我们在服务当中有任何的冒犯请求你们的原谅然后我们一起唱贡献的顶拜导文然后呢待会荣耀菩萨的我们是在对面的这个玛雅普咖啡然后我们特意请他们给了我们这个场地非常感谢他 然后呢我们待会荣耀完之后呢大家可以以家庭为主的我们每个人领一份台丽 OK 嗨嗨嗨嗨 wow. wow. wow. wow. So uh, all the uh, Russian devotees and uh, our golden devotees Please kindly go to Maya Pukofi We go there for Pasadun And after Pasadun you can come and take your daddy from our home The one family we have one daddy uh -huh. Дорогие приятные, сейчас мы спускаемся, идем в пабешку на и потом мы, ну и все и подарочки там еще будут. Мы Мы будем Мы Мы 给大家在线上的观点子直播还有然后今天的饺子是由我们的 Chan Pakalata Madagi 还有陶苏翔 Madagi 准备的哈利波有两三百个饺子给大家享用然后还有我们的 Jaradika Madagi 给大家做了汤圆